Закатный лучик, на волне качаясь, Танцует с вечерней тишины. День уходя, улыбка нежной тает, Играя счастье-блюз на клавишах души. В закате каждом есть немного грусти, Чуть-чуть надежды, Капелька мечты, и даже если день был Не из лучших, в нем прозвучали нотки доброты, И струн души коснулись чьи-то руки. Чтобы согреть мелодии любви в дни неудачи, бед и в дни разлуки, когда так пусто и темно внутри, они согреют и тоску излечат и вновь зажгут надежды маяки, как бы напомнив, что еще не вечер и нет причин для затяжной тоски. Возможно, завтра вдруг отыщет счастье, обещанным подарком от судьбы. И жизнь изменит круто в одночасье, Осуществив желанные мечты. А нынче день ушедший провожаем И смотрим на пылающий закат, молчим. Без слов желания загадаем, Пусть сбудется задуманный закат.